Игорь Викторович, поздравляем вас с вашим юбилеем, желаем вам счастья, здоровья, терпения в нашем дружном женском коллективе. Дорогой Игорь Викторович, мы с вами знакомы не столь долгое время, но уже сроднились отчасти, я надеюсь. От всей души поздравляю вас с днем рождения, желаю всего самого-самого наилучшего. На мой взгляд, самое главное – это обрести душевный покой, душевную гармонию. Жить в ладу с миром и жить в ладу с собой. И тогда столько появится сил, столько свободного времени. И все вокруг засветится счастье. Всем поздравляем наш начальник дорогой. Умный, смелый, в миру строгий, честный, очень деловой. В золотую дату вашу пожелаем вам побед. Крепнет пусть здоровье ваше, счастья вам на много лет. Прибыль пусть приносит дело, дарит радость и успех. Дома ждет тепло, забота и веселый Ольги Александровны смех. Ура! С днм рождения! А Жизнь только начинается! <смех> Викторович, поздравляю! Все души вас с юбилеем, желаю счастья, любви, понимания, чтобы все вас любили и ценили. И чтобы вы были всегда милым, добрым и радушным человеком. С юбилеем. Ты, Игорь, очень виноват. Тебе сегодня 50. Ну ты не обольщайся, Игорь, что весь ты лавры увитый. Поздравляем! У -у -у! Игорь Викторович, от всей души вас поздравляем с юбилеем. Желаем вам мирного неба над головой. Желаем вам любви в сердце. Желаем вам денег во всех карманы. И желательно, чтобы эти купюры были шуршащие и крупные. Всего вам самого хорошего. Бокалы неспроста звенят, ведь вам сегодня 50, а это значит, что мы вас спешим скорее поздравить. Пусть в жизни будет все, что нужно. Любовь, удача, деньги, дружба, здоровье крепкого телега и много радости и смеха. Ну и, конечно, в юбилей желаем только ясных дней. чувств Игорь Викторович, ура! Поздравляем! Игорь, себелеем тебя. Я благодарна тебе, что мы вместе. Я очень ценю тебя и верю, что ты мне самый лучший днем рождения.